Приветствую вас, друзья, на канале Индекс анализ рынка на сегодня, 27 июня 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на рынок, разберем индексные и индикаторные показатели, а также некоторый новостной фон. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, оставить лайки, поддержать канал комментариями и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также рекомендую подписаться на страничку TradingView и сообщество ВКонтакте, все ссылочки есть на главной страничке YouTube канала ну а мы с вами давайте начнем традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности он нам показывает отметку 12 на рынке по-прежнему экстремальный страх тепловая карта криптовалют показывает разнонаправленную динамику в большей степени понижающиеся настроения сейчас присутствуют на рынке и также индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж давайте посмотрим что у нас с ликвидациями за последние сутки у нас ликвидировано 76 тысяч трейдеров на общую сумму 160 миллионов долларов США и в основном потери несут лонговые позиции. Также соотношение коротких и длинных позиций тоже за последние сутки у нас в основном доминируют сейчас медвежье настроение, но незначительно 50,49% сейчас у нас шортовых позиций. Давайте посмотрим, что у нас с индексом альтсезона. сезона Он показывает отметку 31. И мы по-прежнему находимся в биткоин сезоне и сразу давайте графику посмотрим на доминацию также у нас доминация чуть-чуть приросла сейчас показывает отметку 43.36 В целом мы пока удерживаемся выше уровня фиба 42.88 то есть выше 43 у нас волна моментума внизу находится хотя и зеленый денежный поток money flow переходит в красную зону если мы будем пытаться прорваться через 200 экспоненциальную среднюю скользящую через красный мувинг, далее через это все в зоне 44 то мы увидим обратную естественно реакцию по альтам если же мы перейдем из зеленого денежного потока в красный и манифлоу у нас продолжит рисовать красную динамику то у нас есть все шансы увидеть хорошие отскоки по альтам давайте посмотрим что у нас по индикаторным показателям по некоторым хочу обратить внимание на индикатор который часто является предметом рассмотрения в наших обзорах обратите внимание этот индикатор у нас в принципе показывает динамику связанную со 111 дневной простой средней скользящий, а также 350-дневный простой средний скользящий, только умноженный на 2. Если мы посмотрим за всю историю, то этот индикатор не так часто уходил вниз за 111-ю простую среднюю скользящую, и если и уходил, то всегда очень быстро к ней возвращался. Но также стоит и отметить, что этот индикатор не показывает достижение определенного дна сейчас, да, или какой-то намек хотя бы на разворот кривой. Обратите внимание, вот здесь очень хорошо видно, когда кривая заворачивается, мы можем понять, что он произойдет пересечение цены через эту простую среднюю скользящую и мы попытаемся уйти уже к двукратной 350-дневной простой средней скользящей сейчас такого намека индикатор нам не показывает еще один индикатор на который я хотел обратить внимание это индикатор коэффициента VWAP. кто не знает что такое VWAP, это цена с объемом на этом индикаторе очень много разных соотношений view и VWAP реализованный обратите внимание 7-дневный 365 дневный мувинки 200-дневные мувинки 128 и так далее. Но смысл не в этом. Так же, как и в предыдущем индикаторе, всегда, когда мы проваливаемся за зону вивап, а Vivap у нас это вот эта синяя линия, вот она, когда мы проваливаемся за нее, мы через какой-то период времени всегда стремимся обратно. Всегда. Вопрос, насколько далеко мы можем от нее отвалиться. И сейчас мы достаточно далеко внизу, но у нас есть намек, что мы пытаемся к ней вернуться. Обратите внимание сейчас внимательно на индикатор. Мы рисуем здесь попытку вернуться вверх то есть некий загиб по кривой цены с возвратом к основным значениям цены средневзвешный объем то же самое и в нижней части индикатора мы можем наблюдать точно также обратите внимание мы тоже ушли по реализованному вивапу смотрите тоже ушли достаточно глубоко и сейчас пытаемся вернуться в средние значения, тоже отрисовывая птичку. Но у нас большинство индикаторов мы не первый раз с вами смотрим, показывают у нас достаточно серьезную перепроданность и в целом сейчас рынок, я думаю, находится на стадии ожидания некой капитуляции. Ну и если возвращаться к этой информации, то в первую очередь хотел обратить внимание, что по сути у нас, по мнению Bloomberg, вызывает в последнее время достаточно серьезную угрозу для крипторынка и еще большего ухода вниз. Это все связано с тем, что майнеры пытаются сейчас покрыть издержки и расходы, связанные с кредитованием на оборудование. Одна из структур, на которую ссылаются Bloomberg, продала более двух Тысяч биткоинов только в мае и продажи на самом деле в мае были очень сильные и по данным Arcane research майнинговые компании продали 100 процентов произведенных ими в мае монет тогда как в первые четыре месяца 2022 года майнинговые компании продавали от 20 до 40 процентов добытых биткоинов то есть этим аналитики как раз таки отмечают резкое падение прибыльности майнинга это главная причина такого значительного увеличения продаж. Собственно говоря, сейчас на рынке, по мнению Блумберга, активное давление медведей вызвано именно продажами майнеров. То есть майнеры капитулируют. Мы много с вами видим в последнее время он ончейн статистики, в том числе по майнерам. Я публикую это в Телеграм-канале, это все касается различных аналитических э, чартов от аналитической платформы Glassnode и их отчетов, поэтому обязательно подпишитесь на Телеграм-канал, э, это важно, отслеживать ончейн-метрику, и вот там уже не первый раз, и не первую э, неделю, наверное, не первую э, аналитики этого ресурса говорят о том, что майнеры э, либо были близки к капитуляции, либо уже капитулировали. Также хотел еще обратить внимание на одну статью, это что касается недавнего моего замечания о том, что потихонечку начинается появление разной фат информации в отношении биткоина. То это было о том, что биткоин упадет до нуля, то его можно взломать. Сейчас вот высказывается значит, сооснователь одной из известных технологических компаний, блокчейн компаний, который говорит, что сейчас биткоин можно провести в параллели с некой мошеннической схемой. То есть, по его мнению, работа всех криптовалютных проектов полностью основана на маркетинге, а технические инвестиции незначительны. И говорит о том, что Биткоин тоже похож на, на некий симбиоз различных схем, в том числе и схему Fonse. Такого рода информация появляется всегда на медвежьих рынках. И, как правило, различные там, специалисты разных там, компаний, крупных, средних, неважно, которые имеют отношение к индустрии, периодически высказываются о том, что значит, биткоин из себя может скомпрометировать, биткоин ненадежен, биткоин пирамида, биткоин пузырь и так далее. Поэтому отслеживайте эту информацию. Чем больше будет появляться такой информации, тем ближе мы к зоне капитуляции. Ну и давайте перейдем к самому биткоину. И начнем в первую очередь с индекса доллара. Он у нас показывает сейчас отметочку 103.80 на дневном таймфрейме мы пока еще не вернулись в зону 106 но я говорил о том что такая попытка будет происходить обратите внимание она происходила мы с вами достигали почти зоны 106 сейчас ушли на коррекцию и если манифлоу останется то мы вероятнее всего отрисуем некий триггер вот здесь значит на индикаторе vmc cypher b после чего попытаемся снова вернуться вверх если это произойдет мы увидим обратную динамику по биткоину. если же нет и зеленый денежный поток все-таки направится в красную зону, на это намеки тоже сейчас присутствуют, волны моментума понижаются, намекая на то, что может быть уход в красную зону, если же это произойдет, то мы также увидим обратную динамику по биткоину, и он, скорее всего, будет прирастать и очень хорошо отскакивать. А сколько назрел давным-давно? Ну и давайте к самой главной криптовалюте. Обратите внимание, SP 500 был в боковичке, немножко прирастал, сейчас уходит в красную динамику, также потихонечку снижается и Dow Jones, ну и высокотехнологичный сектор NASDAQ тоже сегодня торгуется в красной зоне. Будем наблюдать дальше, как они закроют сегодняшнюю сессию. Но пока очень много различных негатива связанного как раз таки с геополитикой и с различной санкционной политикой все это оказывает давление на рынок и не прибавляет уверенности инвесторам в том числе помимо всего прочего конечно эти все попытки связаны на мой взгляд с целью скрыть те экономические проблемы которые присутствуют у большинства западных стран в том числе и сша связано все это с инфляцией с моментом ухода в рецессию и попытка отвести внутреннее население в сторону различных геополитических потрясений как раз таки говорит о том что у них не все все так хорошо как им хотелось ну и давайте посмотрим что у нас показывает график биткоина в связи с этим у нас была жалкая попытка порасти мы не дошли до пунктирной паутины 22 800 сейчас для нас ключевым сопротивлением является уровень 21 700 примерно это 50 экспоненциальная средне скользящая на 6 часах и если на краткосроке мы внимательно посмотрим то мы отскочили где-то примерно от этих значений и двинулись сейчас вниз на поддержку пунктирной паутины на отметке 20000 100. И сейчас для нас это будет ключевой уровень, если дальше 6 часов провалится через несколько свечей, то мы увидим еще один уход ниже, в район 18,5. Вероятность этого очень большая. ну перед этим, конечно, у нас будет зона 19,600, предыдущий all-time high. Сейчас, если мы посмотрим на индикатор Cypher, то мы видим, что у нас RSI стахастически давится вниз, волны и вап уже внизу цены средневзвешенной объема и моментум тоже двигается вниз но у нас есть намек и попытка выхода в зеленую зону если это произойдет будет отлично и мы скорее всего сделаем вот так если этого не произойдет то мы уйдем ниже. Вероятность этого достаточно высокая. Если мы посмотрим на более младшие часы, например, на двухчасовой таймфрейм, то здесь зеленая зона не удержалась пока еще. Огромный красный бриллиант на двухчасовом таймфрейме говорит о том, что мы будем, скорее всего, толкаться дальше, попытаясь отрисовать уже не триггерную, а, скорее всего, новую якорную волну на индикаторе. И если мы с вами на 6 часах также посмотрим на трендовые индикаторы, чтобы убедиться, что динамика у нас сейчас пока неоднозначная, мы видим, что мы ушли в оранжевую зону. Из зеленой зоны, то есть обычный переход из зеленой в оранжевый говорит о том, что мы уйдем в красную динамику. Так что будьте внимательны, в особенности на краткосрочных тенденциях. Что касается дневного таймфрейма, то намек на завершение красной динамики у нас по-прежнему все еще присутствует. Полотно трендового индикатора закругляется, двигаемся мы вот в таком вот пока что полугоризонтальном положении с небольшим приростом и значит такой, такой диапазонной торговлей. И также видим, что на индикаторе ADX также волна заворачивается и говорит о том, что у нас нисходящая динамика может стихнуть. Однако это не означает, что мы не уйдем еще ниже в какую-либо зону капитуляции, о которой уже неоднократно говорю и я, и многие другие. Еще обратите внимание на такой очень интересный момент. Это, конечно же, дисклеймер. Я не очень а, хорошо отношусь к любым а, графическим паттернам. В любом случае, считаю, что их вероятность их отработки не более 1%. И если это продолжится и будет отработка медвежьей, Динамики, то у нас сохраняется риск ухода на 50% от текущей цены. Поэтому я не исключаю такой вариант событий, но пока что считаю ближайшей зоной, куда мы можем уйти на капитуляцию, является зона 15 тысяч. 14800 уровень глобального ФИБА, но это все зона район 15, то есть это 16-14 тысяч. Если же она не удерживается, ее объемов и откупа будет недостаточным, либо он будет достаточно слабенький, то у нас есть очень большой потенциал свалиться гораздо ниже. И я обязательно рекомендую, с учетом того, что это, конечно же, дисклеймер, учитывать такие риски в своей торговле. Ну и я хотел посмотреть еще и недельный таймфрейм, чтобы быть более объективным с точки зрения того, где мы находимся глобально. На недельке, если вы посмотрите внимательно на простую среднюю скользящую, то мы ее на недельке провалили. Двухсотая. Экспоненциальная среднескользящая давно провалена, то есть если мы уйдем на экспоненту и сейчас посмотрим на красный мувинг, то мы увидим с вами, что 200 мы провалили еще где-то примерно в зоне 27000 по экспоненциальной скользящей. и продолжаем инерционное движение вниз пока что немножко с загибом, потому что есть уже достаточно серьезная перепроданность по стахастическому RSI, не первый раз об этом говорю и есть намек на то, что волна моментума потихонечку загибается отрисовывая глобальный на недельке триггер простая 200 была такой точкой опоры и мы ее провалили на отметке 22.5 и если мы сейчас не удержимся на вот этой пунктирной, на отметке 20.100, как я сказал 20.200 то мы провалимся еще ниже, пока что Намека на то, что мы остановились на недельке нет, достаточно серьезное расширяющееся красное полотно и обратите внимание на индикаторе ADX. Кривая красная растет вверх. Это говорит о том, что на недельном таймфрейме продолжается достаточно серьезное давление со стороны медведей. То же самое можно посмотреть в принципе и по индикатору, где мы с вами можем увидеть, насколько серьезно медведи давят. Ну, по крайней мере, 60% процентов давления медведей сейчас по индикатору соотношения быков и медведей у нас сейчас происходит. Ну и на этом, наверное, все. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не были подписаны. Обязательно подпишитесь на телеграм-чат и телеграм-канал. Ссылки будут в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша. Всем хорошей недели. Будем дальше наблюдать за рынками. И до новых встреч.